Хэй, hey, всем привет! И да, настало лето, с чем я вас поздравляю. Мы справились, вы справились. И если у вас еще остались экзамены, то удачи вам на экзаменах, я верю, что вы справитесь, их напишите. И поскольку последний месяц у меня был небольшой творческий кризис, я решила, что из него все-таки выходить нужно, так как впереди лето, черт возьми, три месяца! Отдыха, солнца, радости, счастья И будет очень-очень много видео И поскольку у меня нереальное количество планов на это лето То я решила сделать туду-лист самым Но не просто какой-нибудь маленький туду-лист на листе 4 Или же в ежедневнике А огромный туду-лист на ватмане И я очень хочу им с вами поделиться Я надеюсь, что я кого-то вдохновлю этим видео Или хотя бы просто подниму настроение И перед видео, пожалуйста, подпишись на мой канал Поставь палец вверх под этим видео Давайте наберем... 50 пальцев вверх, я уверена, что мы справимся. Также не забываю подписываться на мои соцсети, так как Инстаграм, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Добавляйтесь, друзья, пишите мне, я с удовольствием с вами пообщаюсь. И давайте начинать. Итак, для начала я делаю надпись Туду Лист sama» и разделяю мой ватма на 6 секций. Затем я очерчиваю эти 6 секций черным маркером. Не переживайте, то, что получилось неровный и мы потом исправим. После этого я заполняю наши шесть секций, у меня получились секции творчества, сходить, книги, фильмы, сериалы, планы саморазвития и пункты еще. После этого я заполняю из книг, у меня очень много планов прочитать книги за 10, 9 и 11 класс, так как у меня в следующем году ЗНО. Это большой экзамен типа ЕГЭ. Также прочитать в общей сложности не меньше 30 книг. Из сериалах я хочу посмотреть сотню, Флэш, шестой снимок сериал Милохоманчиц. А какой сериал посоветуете мне быть? В планах у меня устроиться на работу, пить много воды и саморазвития. Хочу бегать по утрам, а сходить очень хочется на пляж, в кино. Да еще очень много планов. Затем я беру цветной скотч и он вступает в бой конкретно. И украшаю наш плакат, а затем, конечно же, вход идут стикеры. Куда же без них. На саморазвитие я приклеила кроссовок на музыку, нотку, на книги сердечко, на сходить туда-сюда, на планы Алоха, так как я планирую поехать летом. И все.